Хотите быть уверенными в надежности бизнес-партнера? Это возможно с новым сервисом проверка контрагента от НТ-Банка. Становитесь клиентом нт и проверяйте контрагентов бесплатно в один клик.